Всем большой привет, на связи Евгений Карташов Крутая новость на Bot Help Появилась возможность прикреплять свои собственные домены на платформу То есть теперь у вас домен будет не вот этот а Мини-BotHelp, да, который мы вот эти вот используем короткие домены А именно полноценный ваш собственный сайт И в этом ролике прямо сейчас мы разберемся, как это делать Напоминаю, если вы случайно попали в этот ролик, вы не понимаете, что происходит, я выпустил для YouTube-канала, для Яндексфир-канала обучающий курс по платформе BotHelp, где мы от А до Я разобрали абсолютно все кнопочки, все дизайны, все, что вам необходимо, чтобы вы настроили свой собственный бизнес в мессенджерах. То есть полностью мы разработали все, как проводить автовебинары, вебинары, как выдавать продукты, как продавать, вот все, все, что вам придет в голову, все это есть. Как это получить? Все очень просто. Под этим роликом есть ссылка на вот эту страничку, где вы видите бесплатный курс по созданию чат -бот. Может быть я дизайн поменяю, но это не принципиально. Здесь есть специальная кнопочка. Я являюсь сертифицированным партнером компании BotHelp, что позволяет мне предоставлять для вас специальные условия, а именно 21 день бесплатного использования платформы, если вы перейдете по вот этой кнопочке, либо по вот этой и зарегистрируетесь на BotHelp. Вам этого будет достаточно, чтобы вы полностью настроили вот вообще все, что вам необходимо, автовебинар, автомарафон, вот короче все И настроили платформу, и она была готова к использованию То есть регистрируйтесь здесь и нажимаете на обучающий бот в Telegram У нас есть обучающий бот в Telegram, у которого есть меню В этом меню пошагово рассказано, как настраиваются странички, как настраиваются рассылки, как настраиваются боты, как настраиваются рассылки Все, что вам может понадобиться Нажимаем на обучающий бот вы попадаете в бота, у бота есть меню, вы с ним спокойно обучаетесь И у нас в боте также есть ссылка на закрытый чат, где специалист, а в том числе и я, отвечаем на ваши вопросы, которые у вас точно будут появляться в процессе настройки платформы Bot Help Договорились, да? И вот если нужно пройти обучение, нажимаем на ссылку на регистрация, обучающий бот, проходите уроки, подключаетесь к боту Поехали! Зачем нужен домен свой на Ботхелпе? Все достаточно просто. Сейчас компания Facebook, компания ВКонтакте, она начинает проверять бизнес на предмет того на, на соответствие разным юридическим нормам. И с точки зрения бизнеса у вас должен быть свой собственный сайт, то есть свое собственное представительство вашей компании в интернете. И домены третьего уровня, а домены третьего уровня это вот такие вот, когда у вас написано, что есть сайт, допустим, ботхеп. И вот эта приписка спереди – это так называемый домен третьего уровня. И вот на доменах третьего уровня а, к ним плохо относятся рекламные сети, в том числе тот же самый Facebook, с которого идет дешевый трафик в большом количестве. И он вас может по этой почве начать блокировать, потому что кто-то что-то делает плохое а, в вашей сфере, а распространяется это на всех, кто находится на платформе BotHelp, ну именно кто на домене третьего уровня. И чтобы этого избежать, добавили возможность настройки собственного домена. Это первое, для чего это необходимо Второе, это необходимо для того, что э, в рекламных сетях, в том числе на самом Фейсбуке Для того, чтобы вы могли возможность запускать э, продвижение вашего сайта Вам нужна верификация вашего домена И до тех пор, пока не было настройки вот этого домена, вы не могли ее просто пройти Соответственно, ваши рекламные кампании отклонялись И тем самым вам не давали возможность настраивать рекламные кампании на Фейсбук полноценно Если вы с этим еще не столкнулись, то вы с этим столкнетесь Собственно, что нам необходимо с вами сделать? Вам нужно, во-первых, купить домен. Для того, чтобы заказать, купить домен, вам нужен регистратор доменных имен. Я рекомендую компанию reg.ru, потому что я лично ими пользуюсь уже, наверное, лет 8 и это официальный представитель доменов, который продает их тем более очень дешево То есть вы сейчас сможете купить себе домен, то есть ваше короткое название вашего сайта за 200 рублей в год То есть это прям очень дешево, причем вы сможете заказать все необходимые сертификаты, которые вам отправят по почте И у вас будут сертификаты на владение доменом, что этот домен действительно ваш Вы сможете при необходимости также повесить его себе на сайт Как это делать? Все необходимые ссылочки у вас будут в описании к этому ролику То есть вы нажмете на них то есть у вас будет две ссылочки. Это вот на вход в обучающую платформу. И вторая ссылочка будет вести вас вот сюда, на rect.ru. Если вы хотите найти сайт в каком-то другом месте... То есть купить его. Вы это сделать можете, но я вам этого сделать не рекомендую настоятельно, потому что есть неофициальные регистраторы имен, и вы можете купить у них домен а, дешевле, допустим, там за 99 рублей в год. Но когда пройдет у вас год, у вас оплата будет стоить 2 или 3 тысячи, либо еще более худший вариант, они заберут ваш домен, и вы не сможете его продлить. То есть он будет принадлежать не вам. Поэтому вам нужен именно ваш собственный домен. Сделать это максимально просто нет никаких сложностей Вам не надо быть для этого ИП Что надо делать? У вас есть ваша школа да Как-то она у вас называется И, соответственно, вам нужно подобрать доменное имя вашей школы Если оно у вас уже есть, это хорошо Если у вас школы нету, то нужно ее создать Допустим, давайте мы напишем там, не знаю Таргет Таргет Target. Ну, допустим, представим, что мне нужен такой домен Я просто вписал это название, нажимаю на подобрать Система сейчас перебирает все возможные варианты в разных доменных именах В разных доменных зонах, то есть вот .ru, .online, .com, .com Похожие на мой сайт, допустим, target-target, target-target-online target Я могу выбрать тот, который мне подходит Но в данном случае вот есть прям сразу свободный target-target 200 рублей Собственно, он меня полностью устраивает Он мне уже добавился в корзину, написано итога то есть вот он, галочка стоит, что он выбран. Я нажимаю на перейти к заказу. Появляется такая опция. И сейчас обращаю ваше внимание. Я сейчас буду экономить ваши деньги. Обратите внимание, что изначально у нас цена была 199 рублей. Но почему-то сейчас итоговая стала 654 рубля. Почему это произошло? Здесь указано вкладка будет привязан к хостингу host.0. Нам эту опцию использовать не надо. Она нам не нужна, потому что мы будем привязывать домен к нашему хостингу на бутхелпе. и они это сделают бесплатно соответственно мы это отключаем второе А лучшие сервисы для домена в одном пакете по выгодной цене стоит галочка нам это не надо нажимаем на убрать из заказа еще дешевле стало хостинг на один месяц тариф для семи сайтов нам это тоже не надо нажимаем на удалить и Бам, наша цена стала 199 рублей То есть нам никакие сервисы, никакие а, почты, ничего этого не надо Все это будет предоставлено ботхелпом а, И так же как SSL сертификат То есть мы когда с вами купим домен, нам рек.ру а, подарит SSL сертификат на один год Его использовать не надо, SSL сертификат нам предоставит сам help то есть, когда мы нажимаем на кнопочку «Настройка домена», мы здесь увидим, для подключения своего домена для всех лейнингов необходимо указать в зоне управления DNS следующий IP-адрес и активировать домен в кабинете, ознакомиться с подробной инструкцией. Нас перебрасывает на вот эту вот инструкцию. То есть, для того, чтобы наш домен был не вот таким вот страшненьким, а вот таким красивеньким, нам необходимо прикрепить свой домен. Здесь инструкция, как это сделать. Не пугайтесь. Сейчас я вам это все покажу, все будет очень просто И вот они и говорят, что SSL сертификат подключится автоматически через несколько минут после добавления домена Поехали Выбрали домен, вот он нас полностью устраивает Нажимаем на оплатить Система вам скажет, прикрепите карточку, ну то есть выберите способ оплаты, и вы спокойно все это дело оплачиваете, и у вас, вам приходит на почту письмо, что вы оплатили домен. Что происходит дальше? Дальше вы попадаете в ваш личный кабинет. Он выглядит таким образом. Вверху находится ваш ваша учетная запись, с левой стороны находится меню. Нас не интересует ничего, кроме вкладочки домена. Ни SSL-сертификата, ни конструктора, ни хостинга, ни VPS. Ничего из этого вам для будхелпа не, не нужно вообще. Только домены. Нажимаете на домен, вы увидите домен, который вы купили, и увидите вот такую вкладку. Что здесь важно сделать? Первое. Для того, чтобы у вас не случилось никаких проблем с доменом, чтобы в случае, если вы вдруг забыли за него заплатить, чтобы когда студенты к вам заходили по домену, они не видели страничку, что домен не оплачен, там хостинг, пользователь не оплатил за него, я думаю, что вы такие случаи видели, нажимаете обязательно на автопродление. При этом привяжите карточку и через год, когда у вас будет заканчиваться тарифный план Система спишет за, с вас заранее э, деньги за оплату платформы да, Именно точнее за оплату домена. Это будет гарантировать, что через год, в любой момент, когда вы об этом можете вообще забыть Либо письмо улетит вас спам, что у вас проект продолжит работать То есть обязательно нажмите на продлить Здесь есть, раз, э, здесь есть масса разных услуг то есть, которые они них рекомендованы Обратите внимание, что если у вас здесь будут включены какие-то услуги Отключайте вообще все Вам не нужно ничего Вам нужен просто сам домен Никакие сертификаты Все это вам не нужно Что мы делаем дальше? У вас будет такая штучка написана Что похоже домен не подключен к сайту Если вдруг у вас вот этой вкладки нету То она есть вот здесь То есть DNS сервера и управление зоной То есть нажимаем на изменить Появляется вот такая штука Нажимаем на «Изменить», точнее говоря, обратно. Нажимаем на «Настроить» кнопочку. Появляется вот такое всплывающее окно, где написано, что «Подключите домик к существующему сайту или хостингу». Нас как раз интересует подключение к хостингу. И вот здесь написано «К другому хостингу или сервису». Нажимаем на «К другому хостингу или сервису». Показывается вот такая опция, где нам скажем: укажите DNS сервисы, либо указать IP-адрес Нас интересует именно IP-адрес Нажимаем на указать IP-адрес Дальше берем домен, который мы купили только что Да, вот он, допустим, таким образом Прошу прощения Берем IP-адрес, который нам предоставляет система Указываем его вот сюда После чего нажимаем на подключить домен Обновление DNS занимает до 24 часов. Нажимаем «Понятно». Теперь у нас с вами есть наш домен, который мы с вами только что купили. Возвращаемся на «BootHelp». Нажимаем сюда, вводим сюда наш новый домен. И нажимаем на «Активировать домен». Ошибка валидации домена. Это нормальная история. Должно пройти 24 часа для того, чтобы домен сработал. То есть обычно это происходит быстрее, но в рамках 10 часов все нормально То есть после того, как вы добавляете сюда домен, нажимаете на «Активировать домен» У вас появляется возможность выбора коротких ссылок на ваш домен То есть вы теперь будете заходить в мини и у вас будут короткие ссылки После чего, если вдруг вам понадобится, либо вы не понимаете, как вам подкрепить ваш домен на платформе Facebook Пишите в чат, В чате разберемся все. На связи был Евгений Карташов. Обязательно переходите на использование своих собственных доменов, чтобы у вас не было проблем, связанных с рекламными кампаниями. Это первое. А во-вторых, чтобы ваши клиенты заходили именно к вам на ваш сайт и работали с вашим сайтом, а не работали с сервисом. Это второй момент. Третий, напоминаю, что если вы на этот ролик попали случайно, вы хотите пройти полное обучение бесплатно, ссылочка на... Регистрацию на платформе с приветствованием 21 днем Это эксклюзивное предложение только для вас, его вообще ни у кого нету Доступно для вас по вот этой ссылке Выбираете его, все настраиваете Шагом вторым подключаетесь к боту, изучаете меню Все это дело настраиваете, появляются вопросы, пишите в чате И что касается покупки домена, ссылочка на регистратора тоже будет в описании к этому ролику Нажимаете на нее, покупаете домен и используете все. большое спасибо за просмотр если появляются какие-то вопросы пишите обязательно комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и так я буду понимать что то что я для вас делаю оно для вас действительно полезно и чем больше пользы я буду видеть от вас ну то есть взаимной симпатии тем больше такого контента я буду выпускать всем пока пока спасибо за уделенное время меня зовут Евгений карташов хорошего вам дня пока пока увидимся в следующих роликах